Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru и в этом видео мы продолжим верстать главную страницу. В прошлом видео мы сверстали блок портфолио. Сейчас мы сверстаем блок с видео. Здесь расположено видео Vimeo. Мы добавим блок с помощью Video Embed Field, который позволяет вставлять как Vimeo, так и YouTube видео. В общем, предоставляет их, конечно, много провайдеров для видео. Вы можете выбрать любой в основном это YouTube и Vimeo, они встроены в сам модуль видео Embed Field. Давайте установим этот модуль и сделаем блок еще один тип блоков, который будет содержать поле видео. Мы не будем соответственно загружать само видео, мы будем брать его с другого сервиса. Вы можете скачивать модуль с сайта Drupal.org, я буду устанавливать модуль с помощью Drush. Также нужно будет в скором времени переходить на Composer и устанавливать модули с помощью Composer. Но пока работает Rush, можно в принципе работать из Rush. Модули скачались, давайте зайдем в админку и включим их. И теперь давайте включать модули. Включаем модуль Video Ambed Field. Вы можете включить дополнительно медиа, модуль и Vizovic модуль, чтобы вставлять через видео через медиа библиотеку медиа, встроенную в Drupal. Вы можете вставлять Видео с помощью визовик редактора, всякие эдитора, встроенного в Drupal также. Но в принципе, сейчас нам требуется только модуль Field, поэтому включаем пока только его. Модуль включился, теперь заходим к типу блоков и добавляем новый тип. Это будет тип «Блок с видео». Теперь добавляем поля нашему новому типу. У нас есть описание. Нам нужно будет добавить ссылку Visit Me и добавить видео. Давайте вначале добавим видео. Видео Ambit. Видео. в принципе машинное имя видео так и нормально можно написать еще что это блок машинное имя чтобы в каждом из сущностей было отдельное поле то есть в нодах было одно поле видео в блоках было другое поле видео нам нужно только одно значение И включаем видео YouTube. Можно включить плейлист, в принципе, если у вас будет плейлист. Давайте включим плейлист тоже. Сохраняем. И добавим еще ссылку. Информация, ссылка. Давайте напишем ссылка. Ну и соответственно машина имя будет тоже блок link. Одно значение, сохраняем. Текст ссылки можно, в принципе, тоже оставить, чтобы можно было редактировать. И URL. Внешний. Оставляем внешние и внутренние ссылки, чтобы можно было переходить на другие сайты. Возможность была. Ну и текст ссылки обязательно давайте поставим, потому что у нас будет именно текст ссылки выводиться. Visit me. Давайте теперь добавим новый блок. блок с видео название блока скопируем just default section как на макете ну вы можете в принципе написать что это видео у нас например about us. копируем текст Почему мы не вставляем текст через визуальный редактор, который для ссылки? Для того, чтобы, а, сейчас я делаю вот для того, чтобы было гораздо удобнее стилизовать эту ссылку, потому что на нее другой стиль, и, например, прописывать классы в визуальном редакторе не так удобно, потому что классы можно затереть, поставить другой текстовый формат. Например, нужно ставить полный HTML, можно где-то просмотреть это. И стили ссылки могут просто потеряться. Поэтому гораздо удобнее использовать отдельное поле для ссылки. Оно будет наверняка работать. Давайте скопируем видео. Заходим на страницу. Копируем URL видео. И вставляем наш блок и теперь ссылку ну можно в принципе любую ссылку на вашей странице ну, давайте я просто поставлю ссылку на главную и напишу так же как на макете visit.me потом большие буквы мы сделаем через текст transform не нужно делать большие буквы Case с помощью просто текста это лучше сделать через CSS, потому что макет может измениться. И в следующем макете может быть прийти вам, что эти ссылки должны быть в маленьком формате, то есть lowercase. И уже будет, нужно будет менять текст ссылки. А так вам нужно будет просто прописать CSS и все. Хотя, конечно, можно и lowercase прописать через Text Transform. Но гораздо удобнее, когда у вас отдельно CSS. Для оформления сайта отдельно у вас HTML, который вводится обычным видом capital от первой буквы большая, остальные маленькие. Выводим его в новый наш блок содержимом. Теперь давайте перейдем на главную страницу и посмотрим, как это выглядит. Видео, конечно, responsive, то есть когда оно растягивается, то когда растягивается экран, растягивается видео. Мы положим видео в отдельную колонку и, соответственно, не будет растягиваться вот так вот на весь экран. Но по умолчанию видите, что это видео responsive, что уже хорошо. Нам теперь нужно переопределить. шаблон блока давайте найдем это шаблон блока видео вот блок about us находим блоки копируем стандартный шаблон из блок и теперь давайте займемся переоформлением блока. Во-первых, давайте блок поднимем выше перед содержимом. Теперь нам нужно добавить контейнер этому блоку. То есть все содержимое засунуть в контейнер. Вы, наверное, заметили, что у нас очень много блоков, которые мы переплетаем шаблоны только для того, чтобы написать контейнер. Это наша плата за гибкость. То есть мы, мы оставляем возможность делать блоки на всю ширину, но при этом каждый блок, который мы будем добавлять, мы должны будем написать ему контейнер, чтобы положить его содержимое по центру. Но я думаю, что это небольшая плата за гибкость, потому что очень хочется все-таки сделать H2H макет, чтобы от экрана, от одного края экрана до другого края экрана у нас растягивались блоки поэтому давайте оставим все как есть почистим к что применился шаблон отлично наш шаблон применился давайте еще title тоже внесем в наш контейнер возможно может быть просто его отдельно положим то есть у нас будет блок div класс row. Мы добавим еще одну row, потом добавим еще эти колонки. Пока поместим content row. Теперь каждый наш контент будем вводить отдельно полями. Сейчас я покажу, как это сделать. Давайте добавим колонки. У нас будет две колонки. По мобильной версии и в таблет-версии мы поставим все-таки по, по одной колонке. дублируем колонку и теперь давайте напишем вот таким вот образом у нас есть body давайте пока закомментируем то что водится здесь оставим просто вывод comment body Вот вы видите, что мы можем таким вот образом вводить отдельно каждое поле. То есть писать контент и через точку писать название поля. Давайте зайдем в типы блоков и посмотрим, как называются у нас поля. Блок с видео, заходим. Управление полями. И здесь мы можем посмотреть, как называется наше машинное имя поля. У нас есть body у нас есть field-блок-видео, у нас есть field блок link. давайте теперь скопируем остальное то есть в body дальше у нас link идет копируем название машины имя нашего поля таким вот образом можно обернуть еще в divы дополнительные чтобы link уходил ниже, но он так будет обернут трупаловскими блоками, поэтому можно не оборачивать и оставить такое простое написание Соответственно, контент следующий у нас будет видео. Копируем На наше имя, оставляем. Но предыдущий блок контент нам не нужен. Можно ставить единственное этот блок контент. And блок контент. А сам вывод контента удалить. То есть мы вывели контент через отдельные поля таким вот образом. Обновляем страницу и идем смотреть. Отлично. У нас все по макету. Нам нужно править просто вот эти заголовки, тайтлы у полей. Давайте зайдем управление отображением и отключим просто вывод заголовков полей. Скрытый ставим, скрытый, сохраняем. В настройках в поле видео вы, кстати, можете поставить адаптивный макет, не адаптивный, будет ли он играться автоматически. Я думаю, что автовоспроизведение можно убрать, пусть лучше воспроизводится, когда мы нажмем на него автовоспроизведение. А республичный видео лучше всего оставить. Ну, я, как показывал раньше, чтобы его растягивалось на всю ширину блока, который находится. Текст ссылки. Давайте не будем его обрезать. Просто уберем ограничение ссылки, чтобы вводилось то, что мы пишем. Бодик, как обычно, сохраняем. Обновляем страницу, посмотрим как это выглядит. Отлично у нас видео на одной высоте с описанием, хотя на макете у нас вот все-таки здесь. Давайте сейчас title принесем обратно в первую колонку, потому что так по макету у нас сделано. Вот опять же преимущество того, что мы можем привлечь шаблон для блока в том, что мы можем делать как угодно распределять title вообще как, какой угодно блок делать а учитывая то что мы можем при процесс функции использовать через наш файлик FIM так мы можем еще любые переменные передать в наш шаблон блока поэтому это очень удобно мы можем практически все выводить блоками но опять же смотрите что блоками лучше всего выводить просто какую-то атомарную информацию все же остальное Лучше вводить через ноды, либо через другие сущности. Блоки нужны в основном для текста. Для текста, для видео, вот таких вот описательных блоков. То есть не делайте блоками весь сайт. Все-таки используйте функционал ноды, потому что у нее есть содержимое. Блоки используйте для лендинг-пейджа. И опять же, если вас нужно использовать какой-то набор блоков, то возможно подумайте о применении параграфа, о модуле «Параграф», потому что он позволяет более удобно администрировать эту страницу, переставлять блоки местами. Мы не, ста не стали делать все параграфами, но вы можете посмотреть видео, где лендинг пейдж делается с помощью параграфов, модуля «Параграфа». Так, нам нужно сделать такой цвет. Давайте посмотрим, есть ли там бордер какой-то. Бордера нет нам нужно просто сделать бэкграунд этому блоку опять же мы задаем сейчас отдельный шаблон отдельный sas файл для нашего бэкграунда для нашего блока это блок about us нижнее подчеркивание в начале, чтобы не компилировался css about us SCSS. Копируем цвет, нам нужно еще один нашего блока, блок about us. копируем цвет опять же, пишем background-color. Round, наш цвет. Нужно сразу, наверное, задать паддинги. Они достаточно большие сверху и снизу. Давайте смотрим насколько большие. Ну примерно 70 пикселей. Ну давайте такие зададим паддинги, Падим топ. 70 пикселей. Паддинг ботом. 70 пикселей. Теперь нам нужно подключить этот файлик, заходим в стайл CSS, давайте включим сразу Gulp, наш Default Task и подключим наш About Us блок. Давайте Поставим пробел, удалим пробел, чтобы запустить компиляцию. Сейчас перекомпилируется уже CSS нашим новым новостасским файликом. Наш CSS применился. Отлично. Первое, что я предлагаю сделать, это убрать маржин топ у тайтла. Потому что по макету у нас видео и title на, одной стороне, на одном уровне. Поэтому давайте берем h2-tag, идем наши файлы, margin топ уберем. Также нужно весь текст поставить белым. Предлагаю сделать -таки ссылку тоже белой, выглядит она аккуратно, на самом деле на макете, не читаемо. Когда черный текст на сером фоне, это плохо. Пишем сразу color белый, ссылки тоже поставим белыми. Теперь давайте поставим ссылки. Паддинги и border, чтобы она выглядела как на макете. Давайте найдем какой-нибудь класс field name block link. Берем его и ссылки самой ставим border 2 пикселя, ставим падинги. Можно, в принципе, падинки даже посмотреть по макету, насколько они большие. Ну, они такие огромные. Ну, давайте 30, 30 пикселей поставим. Паддинг. Так, 15 пикселей, допустим, сверху и 30 слева и справа. нам нужно туда ссылки поставить display inline блок чтобы падинги применились то есть сейчас у тега A inline стиле и паддинги к нему не применяются поэтому мы ставим display inline block также ставим text transform uppercase для нашего тайтла Смотрите за подсказками по хп -шторму. Вот он подсказывает, что пиксели нам не нужны. Margin топ можно просто написать 0. То, есть то что он посредствовал желтым, а тем более красным, нужно исправлять. Ну или стараться исправлять, по крайней мере. Также давайте добавим еще отступ 30 пикселей снизу от тега h2. Пусть маржоны идут вместе. Таким вот образом. И visit me тоже доторнуть uppercase. Также между текстом и p в описании тоже большой отступ. Margin bottom 30 пикселей, я думаю. тег p. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Ну уже более-менее похоже. Можно еще сделать что? Можно поставить, чтобы был такой же бирюзовый цвет на наведение кнопки, как в менюшке. Чтобы все было в одном стиле. Давайте посмотрим, какой там цвет был. Зайдем в нашу менюшку. Или просто посмотрим. На цвет. То есть сделаем такой же Color и Border Color по наведению. То есть на Hover у нас будет такой цвет. текст Decoration давайте уберем, чтобы не подчеркнула ссылка при наведении. Text Decoration, но. No. Чтобы работал так же, как в менюшке. Но Опять же, синий цвет на черно плохо смотрится, бирюзовый. Но в принципе, такой бирюзовый на таком Почти сером цвете, ну, более-менее нормально смотрится. Но опять же, запомните, помните, что синий цвет, синий шрифт, например, на черном цвете не смотрится. То есть он плохо читается. Не используйте. Используйте на черном цвете белые, либо светлые тона. Ну, светло-желтый, светло-оранжевый, светло-синий. Ну, опять же, светло-синий не стоит, потому что все равно будет плохо читаться. То есть светлые, либо какие-то яркие тона на сером, либо на черном белый цвет. либо Слегка серый такой цвет. Слизи зачитаемости можете почитать в интернете о выборе цветов. Но обычно, если вы макет делаете, даже иногда видите в, таким, в таком макете, готовом, бывают какие-то некорректные цвета. Делайте все корректно, даже несмотря на то, что если в макете будет что-то неправильно. Смотрите за этим, придерживайтесь здравого смысла. Нам нужно добавить еще с такой же палочку, как мы делали у портфолио. Можно просто копировать стили у авто, как у портфолио. Копируем. Давайте скопируем через стили, ну соответственно только цвет поменяем, Значит, напишем авто, цвет мы поставим Можно, в принципе, заменить все вот эти одинаковые цвета на переменные. Определить, например, Default Variables. Здесь написать переменную. И использовать просто переменные. Например, синий цвет. Давайте так попробуем сделать. То есть у нас есть синий цвет на сайте. Вот такой вот. И мы можем его использовать везде, где хотим. То есть пишем переменную. И если, например, у нас чуть-чуть изменится этот цвет, мы просто поменяем переменную, и на всем сайте у нас изменится вот этот синий цвет. Это очень удобно. Давайте сразу и теку A добавим на эту, эту же переменную. То есть нам не нужно будет искать постоянно этот цвет. Мы знаем, что это blue, и пишем просто переменную blue, и она будет поменяться. Ну, соответственно, здесь, конечно, нужно будет белую ссылку. Давайте добавим Position Relative в нашем тегу h2. Ну, соответственно, нам не нужна голубая, синяя цвет. Нам нужен белый цвет. Ну, переменную для белого можно не ставить, потому что мы всегда знаем, что белый это 3f, ну, либо 6f. Он обычно пишут 3f для краткости. Отлично. Я думаю, блок уже практически похож на наш. В принципе, я даже не, не вижу разницы между ними. Вот такой вот блок у нас получился. Я думаю, в следующем видео мы разберем остальной блок. А на этом, думаю, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Дропаве.